Um, Алибертин, скажи что-то. Да. Ладно, тогда, тогда я расскажу со своей стороны, пока мы решаем технические трудности. Uh, в общем, вчера у нас был uh, AMA uh, на английском языке. Uh, и пришел, uh, на, на звонок пришел человек, который называется Алибертин, из uh, русского комьюнити. И сказал, блин, ребята, классный AMA. Ничего не понимаю. <свят> <свят> Возможно, можно сделать такие же для наших региональных рынков. И мы знаем, что мы более комфортно себя чувствуем с русским комьюнити. И начнем с него. То есть сделаем AMA и... Uh, и тут, и как бы потом пойдем по другим комьюнити, с переводчиками, и вот с этим вот. эта история, да, как вообще появился этот кол. Я спросил Алибертим, а что насчет, как бы тогда создать а, нашу а, группу в Дискорде, где все говорят по-русски, а, не хочешь там быть админом, раз ты самый активный. И он такой сказал: Окей, давай, супер. Вот поэтому. Вот э, мы все здесь. Э, какой здесь формат? Э, здесь формат AMA. То есть э, не мы э, что-то рассказываем, скорее нас кто-то что-то спрашивает. Чтобы добавить чувство времени, э, я предлагаю на это выделить порядка 30 минут и поспрашивать, порассказывать и разбежаться. Э, У ну, вот. меня сейчас слышно? Да, да. <смех> Отлично, да. Меня, как меня прозвали, Альберте, пусть будет такое имя. На самом деле меня зовут Андрей, а Альберте это All Liberty My. То есть вся свобода во мне, моя свобода. Спасибо, Алекс, что откликнулся. Действительно, для русского язычного сообщества очень важно понять, что сейчас происходит, какие новости происходят в площадке Аплифт. И вчера э, очень было интересно, много новостей. Я вижу, что здесь и Наталья присутствует и Ирина. Может быть, они буквально по минутке то же самое скажут, что они вчера говорили в английском чате с теми достижениями, которые на сегодня есть. И потом, Алекс, также немножко ты, и потом уже вопросы тогда от наших партнеров. Мы сегодня присутствует основная команда, это от Алексея Хохлатова, у нас порядка 50 Насколько я помню, человек – самая большая команда, ну или одна из самых больших русскоязычного пространства. Как смотрите на такой момент, чтобы Наталья и Ирина сказали несколько слов о тех достижениях, которые уже есть? Замечательно. И перед, перед Натальей и Ириной я хочу тебе сказать, что ну, спасибо, что нас всех собрал, спасибо, что проявил активность. И надеюсь, мы такие активности будем часто делать, просто общаться в наших чатах, в этих Discord-стейджах и все-все-все. Так, все, я не забираю ага. эфирное время, Я да, Надеюсь, Наталья. что мне дали права, а об, не знаю, как зовут девушку, что она дала права. Наталья, вы готовы? Да, да, я готова спасибо. Туда, <laughs> да. а, здравствуйте, а, Алибертин, спасибо вам большое за инициативу. Я думаю, что это важно, чтобы мы с разными нашими комьюнити говорили на их языке. Вот. И начнем мы с русского языка. Вот а, я, <coughs> как вчера мы сказали, я присоединилась к команде, наверное, полмесяца назад. И мы с этого периода начали активно работать над тем, чтобы увеличить наше присутствие на, интерна... на интернациональном как бы, рынке. Вот. И на этом этапе, что мы делаем, это мы пытаемся а, разговаривать с разными большими, а, крупными а, инфлюенсерами в крипто. Мы работаем, а, и сейчас мы разговариваем почти со всеми. Я не буду сейчас именно перечислять, но я уверена, что... Когда мы говорим про больших, все понимают, про кого идет речь. Но сейчас мы уже мы партнеры с CryptoLav. Это довольно большой криптоинфлюенсер. У него сейчас около 300 тысяч подписчиков. И он рад с нами партнер, партнерству с нами. Вот. И в дальнейшем будущем мы будем у нас будет много общих объявлением, вот, а, кроме него, ну, и я думаю, это поможет, как бы, на, я бы, поможет, чтобы, как бы, про нас услышало больше людей, потому что для нас сейчас очень важно, чтобы наша комьюнити, она выросла, и больше людей узнали про Аблифт, какие мы крутые, и какой у нас крутой продукт, проект. Вот. Ну, кроме него, мы, конечно, разговариваем с разными и не только английскоговорящими, то есть у нас есть, мы сейчас разговариваем также и как бы, русскоязычными э, инфлюенсерами и, и в будущем мы будем, будем как бы, объявлять э, наши новости. Кроме этого, мы, у нас будет большо, большая PR-компания э, с довольно э, э, большими изданиями. Вот. И э, у нас будет очень много разных активностей, и мы, активно, мы будем стараться, чтобы э, мы я, приносили новшество, то, то есть не только для говорящего комьюнити, но и так, также для э, русскоговорящего, французскоговорящего, японского и так далее. И, как бы, да, ну, в принципе, вот я, главное, что у нас я могу сейчас сказать, я не буду рассказывать про разные там маленькие деталики, что мы делаем, но главное это то, что сейчас главная цель наша, это увеличить нашу коммерцию. Спасибо, спасибо, отлично. Спасибо вам, Наталья. Ирина, есть что-нибудь из новостей добавить или сказать свое? Да, конечно. Привет всем, привет, Андрей, спасибо большое. Я просто хотела рассказать про то, что мы сделали новое партнерство. Uh, это новый фонд, инвестиционный фонд, называется New Trap Capital и они уже запустили очень много, десятки, десятки очень хороших, успешных проектов, и это для нас очень интересное партнерство, потому что у нас тоже очень похожее видение, да, мы ищем очень классные, интересные проекты, которые uh, как бы определяют будущего, даже можно сказать, этого мира, и они также видят... Uh, как, как бы они также видят, как с этим дальше работать, как и мы. вот И мы лично, я, например, и Ирина, которая сегодня, к сожалению, присутствует, мы лично знаем команду их, они очень классные ребята, очень кооперативные. Мы уже стали как бы, делиться какими-то общими проектами, и очень я думаю, что мы очень будем хорошо вместе в будущем сотрудничать. Вот, а, с моей стороны это все, и я, наверное, вам дальше передаю микрофон. Спасибо всем. Да, Ирина, спасибо. Действительно, хорошие новости, что начинается коммуникация с большими сообществами. Алекс, ну, естественно, к вам, как к основному иде идейному вдохновителю проекта АПЛИС, создателю и так далее, главному ИГЭС технической команде какие достижения какие на сегодняшний момент есть успехи расскажите пожалуйста несколько слов ну, да рассказываю на самом деле технически там делать не переделать и мы делаем много вещей выкатываем мне кажется каждую неделю например эту неделю мы наконец таки добрались до правильного показывания ревордов в лифтах, в то, что все давно просили, то, что мы как бы все отложили и сказали, вот мы просто должны сделать эту штуку, да. Мы ее сделали. Также, если я не ошибаюсь, мы сделали биометрическую верификацию, Face ID. Мы сделали аналитику, публично доступную для всех следующие шаги следующие шаги будет э, смотреть как как хорошо сделать чтобы люди могли получать ре워ды там я вспоминал этот пропозал э, вчера и кстати насчет пропозалов да мы как бы, я помню кстати это от, от русского комьюнити э, пришло изначально ну там что что-то мы задавали без governance? вот у нас запустился первый voting. Э, мы еще, нам еще, как DAO, да, нужно расти и расти, но с чего-то нужно начинать. И со временем воутинговых профузов, надеюсь, будет все больше, и больше, и больше, и больше. Вот как бы такие технические штуки. А, да, хорошо. Перед тем, как мы к вопросам перейдем, Алекс, вчера э, ты говорил, что есть какое-то предложение, как раз к русскоязычному сообществу, чтобы оно. Ты продвигалась, расскажи, пожалуйста, такое предложение поводу английского, что ты говоришь. Да, да. То есть, вот ты первый, вообще, из интернационального рынка, кто поднял вопрос локализации. Правильно, вот ты встал и вышел, и сказал: Блин, почему мы не глобализируемся, не локализируемся? И предложение это поднять э, ту документацию, которую у нас есть. Найти людей, которые готовы с нами общаться и переводить это на русский язык. Да. Потом второе, найти, возможно, людей, которые готовы транслейтить эти колы. Или же просто гайдить русскую часть комьюнити да, и организовывать отдельное общение с русской частью комьюнити. Что, очевидно, аплифт будет поддерживать да, у людей, которые берут за это ответственность. Мы будем вознаграждать их ли в лифт-токенах и так далее. Вот такие вот идеи. Хорошо. Ну а в двух словах, какие-то должны быть требования? Какими набором параметров должен обладать? А, требования будут выглядеть, как мы попросим а, перевести. То есть это зависит от роли. Да? Есть конкретно роль а, перевод перевод контента. Есть э, роль э, guiding community. Э, это две, две разные роли. Перевод контента — это просто должен быть такой качественный, интересный перевод. И это может быть, кстати, перевод как контента документации в начале, потом это будет уже выглядеть как перевод э, текста на в приложении, на сайте на нашем. Э, э, вот и это как бы касательно переводчика, касательно же комьюнити менеджера, это вообще другие качества. Тут нужно любить, общаться с комьюнити, адресовать проблемы, э, мочь говорить и по-русски, и по-английски, чтобы как бы синхронизировать э, все это с нашей командой. Ну, в двух словах понятно. Детали, наверное, с кем общаться? Непосредственно с тобой, Алексей, или с кем-то из офиса? Um, no. это, это, скорее всего, будет э, кто-то, кто represents Uplift, да, если, если я буду всегда общаться по техническим вопросам, к сожалению, будет, будет делаться меньше технических вещей, Да, это, скорее, кто-то примет эти, этот комплент этот в нашу э, группу, мы добавим это в таймлайн, мы ответим, эй, это классное предложение, и доберемся до него. Вот так вот она будет работать, чтобы мы просто... Я должен <смех> фокусироваться на э, техническом делевере, да, и вот как-то так это организую. Хорошо. А, чей контакт нужно дать, если появится такой человек? У нас мы в каналах моих э, да. делают предложения. Кем а, выйти на контакт? Я предлагаю. Наталья, Серена, Салиша, с кем? Шайла. Значит, э, Love, Есть Шайла, uh, она uplift. Uh -huh. mm, Я сейчас переведу на английский, чтобы Шайла тоже понимала, о чем мы говорим. Шайла, um, you there? Yeah, I'm here, yeah. I, I think he uh, heard your name like uh, four, uh, two, three times already. Uh -huh. uh, what, we were, what, what we were talking about is quite straightforward, so, Um, uh, Alibertim uh, from the Russian community asked, like, "Hey, uh, we really want uh, someone to support this group, to guide it, uh, to find uh, sort of like uh, our own uh, leader of Russian community. And yeah. uh, what if issue arises? Right? How can we communicate it properly?" I've told that, "Hey, if the if a person that leads a Russian community can can speak uh, with the English, they can all." At any time, basically address you, communicate their their problem or mm -hmm. uh, some some of the community managers, and then we kind of push into into our tech pipeline. yeah, That's it. Just so I, to have context. yeah ideally. Um, Aliberttim, I guess is going to be leading uh, in discord at least, just the conversation with the this uh, Russian community. so he can relay that information to me. Um so yeah, I'm here for that вот как-то так а да, я с, uh, с хорошо mm -hmm. uh, so, наверное приступим к вопросам если есть у наших партнеров вопросы пожалуйста поднимайте руку и задавайте вопросы чтобы нам долго не затягивать по времени на несколько вопросов ответ но, наверное, один из основных вопросов, который беспокоит, какие запланированные программы по росту токена и что в ближайшее время ожидается. Алекс. Да, отвечаю. Как вообще построена номика? Такие номика построена следующим образом, что мы договариваемся про какой-то процент от рейза с проектом, что публично мы недавно опубликовали статью, какие-то мы проценты брали, да, и дальше мы что-то делаем с этими деньгами. Мы пока что решили, что рабочая стратегия в будущих IDO вот взять эти 8% от рейза, половина э, пустить в реферальный реворд, а половина пустить на откупание лифт токена, что как бы провоцирует его рост. Вот, это касательно IDO. Также, кроме IDO, у нас планируются не только публичные сейлы, а еще и приватные сейлы, где будет какой-то уровень высокий для минимального входа, и это больше для как бы, штука для основных лифт-холдеров. И, соответственно, в этом приватном рейсе будет примерно такой же механизм. Если API будет участвовать как DAO в этом сейле, то те же там, 8%, условно говоря, будут также развиваться и пускаться на откупание. То есть тут главное э, дойти до TGE-проектов. TGE у вас вроде даты есть, там мы выпускали статью, которая это рассказывала. Вот. Такая вот как бы, бизнес-модель. Да, понятно, отлично. Еще один вопрос пока тоже задам. Он не мой, а был тоже озвучен в чате, там был специалистичным партнерам. но правда он по-английски я переведу, что а, если мы помним, то недавно Jeremy заявил, что в новом проекте по добыче биткоина будет использоваться залоченные наши токены оплифта для ну, естественно, что тоже каким-то образом они будут перемещены и так далее. А, ожидает ли это как раз рост токенов в связи с тем, что но ну, основная масса токенов уйдет, ну, скажем так, залоги на добыче биткоина? Да, абсолютно правильно. То есть э, не, то, чтобы это, э, не то, чтобы это гарантирует рост, это скорее уменьшает падение, я бы так сказал. Эм, вот. Кроме этого, я, к сожалению, ничего не могу говорить. Я очень хочу рассказать много деталей про вот, этой, про вот этой новой штуке от Jeremy. Но вот мы до нее дойдем, и тогда вы скажете, вау, это прикольно. Надеемся. Ну и хорошо, действительно. Дойдем. Хорошо, друзья, какие еще есть вопросы у нашего сообщества? У нас тут 33 человека. Поднимайте руку. Если пока у нас эта площадка новая, или я одобрю, или это кто-то скажет, или Шейла одобрит. Да, конечно, меня Алексей поправляет, что токен не UPLIFT заложенный будет, а DAISY токен. Ну, для нас это практически одно и то же, он все равно давление оказывает, так или иначе. Спасибо, Алексей. Какие еще есть вопросы, друзья? Поднимайте руку. Не совсем понятно, пока Эй. вот вижу, рука поднята, вижу, но одобряю. Нет, дело в том, что площадка новая, может быть, что-то пока не получится. Но вот слушаем вас. Слышно меня? Добрый день. Да. Добрый, слышно. У меня первый и главный вопрос, на который не могу ответ получить очень давно. Сам факт наличия у нас DAISY токенов, ну так как их большая часть, потому что их ну как бы разлог происходит постепенно, и наличие Аплифтов? И тут же вторая часть э, вопроса. Аплифты должны быть в стейкинге или просто их достаточно иметь на метамаске э, или там в тронлинке или где нибудь там висят? Это все э, является достаточным для того, чтобы получать все вот эти начисления арт-волета монеты, джимду какие-то монеты и так далее. Или под каждую отдельную акцию нужно делать определенные отдельные действия, Тогда почему нету в российском чате ну, полного порядка, пошагового, что нужно делать, чтобы получить, и сколько будет получено на каждой, э, каждой, там одну монету, ну, кто холдит? Спасибо. Угу. Я постараюсь ответить один за другим. Наверное, кроме расчетной части, потому что там нужно садиться и считать. Значит, по поводу лифт токен. Нужно конвертировать лифт токен, э, нужно зайти на Binance Smart Chain и застейкать. Только стейка э, можно участвовать вот во всем, что дает эта платформа. То есть подразумевается, что лифт токен это такая подписка и в зависимости от количества лифт токенов она дает разные э, бонусы. Вот. Это касательно что нужно, чтобы участвовать, стейкать очень важно для этой платформы. Просто держать токены хорошо, э, но нам просто тяжело иначе вести бухгалтерию, если мы не стейкаем. Там есть технические вопросы, внутренние манипуляции, которые потенциально человек, который хочет эксплуатировать, бывает, платформу, может проводить, а стейка мы как бы этим способом можем это все э, избежать. Это касательно всех этих токенов участия и э, так далее. То есть, другими словами, фактическое э, наличие, да, то есть, являясь просто собственником токенов лифт, э, отправленных в стейкинг, да, эти монеты, э, я автоматически подпадаю под все программы, правильно? И Абсолютно получаю. Точно. Абсолютно точно. Не под все, то есть тут зависит от программы, понимаешь, тут мы договариваемся по-разному, эти программы мы каждый раз делаем новые. Бывают программы, там, скажем, если это аллокация в приватный раунд мы будем требовать там минимальное количество стейблкоинов э, для входа, для участия. Но это не потому, что мы так хотим, а потому, что проекты, ну, это приватный раунд. Если это публичный раунд, да, э, просто стейка, ты можешь участвовать там, в лотереи, участвовать в открытом раунде, и это как бы оно все дает. И там, соответственно, чем больше стейк, тем больше у тебя вероятности выиграть, и тем выше у тебя локация, в общем, вот такие вот интересные штуки. Понятно. А... Нельзя что-то сделать с оставшимися залоченными токенами, которые будут размораживаться еще там 10-11 месяцев. Нельзя их по какой-то акции просто разморозить разово и куда-то отправить, чтобы нам не приходилось раз в 30 дней э, вспоминать о них и делать какие-то действия. Ну, тут такой вопрос, если мы их разово э, разморозим и их все разово продадут, так э, всему конец. Да, поэтому, как бы это такой трейд, э, останавливая, э, уменьшая скорость э, доступности разморозки, э, мы убеждаемся в том, что проект растет или может расти в долгосрочной перспективе. Да, то есть, представь, если бы у всех была плохая новость, и все внезапно продали. Цена была бы нулем. Да, и это значит, что все, кто инвестировали, они бы не не получили бы нужную, э, нужную прибыль. Вот так вот оно работает. то есть такая, Да, но сторонняя. можно сделать, чтобы э, токены Дейзи разморозились без права продажи, без попадания в свободное обращение. То есть, чтобы они с, с, с замка залочного состояния сразу трансформировались в какую-то программу. Без права выйти с ними на биржу. Так нельзя сделать? Это, понимаешь, без права выйти на биржу, это очень тяжело. То есть это технически тяжело, и вопрос: вот понимаешь, вот нод, у тебя есть мнение, что там вот это вот то, что нужно сделать для токена. Но кто-то просто хочет продать эти токены. Да, и как бы это в интересах площадки, да, сделать без права продажи, правильно? Но мы, когда делали пресейл всех этих токенов, были условия, и был вестинг. И мы не можем внезапно как бы, поменять то, что мы обещали в прошлом. Для всех людей, потому что у многих людей разное видение по то, что делать с их токенами. Поэтому как-то так. Но с теми токенами, как сказал альберти будут разные интересные программы, которые честно чем-то похожи не напрямую, но все равно похожи на то, что ты предлагаешь. Ну, честно говоря, э, так часто менять сказанное и что-то дополнять, как это сделала Дейзи, я еще ни в одном проекте не видел. Поэтому думаю, что в этом проблемы нету никакой. Ну ладно, это уже как бы лирика. Второй вопрос. Кстати, я хочу расширить то, что ты сказал, потому что это справедливое замечание. Есть такая штука, кто что говорит. И иногда, допустим, если это Джереми, Джереми — это человек, который э, очень эмоциональный, и он просто сам очень эмоционально истинно реагирует. Да? Но проблема, что когда это доходит до какого-то технического исполнения или когда это синхронизируется, оно не всегда э, один к одному. Поэтому лучше, как это, если это обещание, э, следить за какими-то формальными источниками там, статьями, медиумами, пропоузалами в нашем комьюнити и меньше фокусироваться там на то, что говорят очень эмоциональные, хоть и офигенные люди. Понял. Следующий вопрос. Я когда получил предложение участвовать в пресселе Дейзи Токена, в описании было сказано, что Дейзи токен в такой-то период выйдет, ну, то есть на биржу попадет, залистится, и будет торговаться по цене 5 долларов. Соответственно, те наши ожидания, которые мы которые побудили нас всех купить Дейзи токен, они, ну, понятно, да, к чему были привязаны. К тому, что будут будут иксы. Сейчас, естественно, DAISY токен не продается по этой цене, даже близко. И аплифт по, по этой цене не продается. Вопрос: будет ли когда-то эта цена, или будет какая-то компенсация в каких-то бонусных токенах, шмокинах или других каких-то подарках тем людям, которые вошли в самом начале на вот обещанную вот эту цену листинг на 5 юздц за каждый дейзи токен? Такая штука, что обещать цену листинга невозможно. Эм, когда мы выходили на рынок, эм, мы ожидали иксануть, и мы иксанули. Правильно? То есть э, цена, если я не ошибаюсь, в пике была 8. Но цена 8 это параллельно очень э, такая выгодная цена, что очень-очень много профита которая вызывает продажу. Продажа вызывает падение в цене. И тут такая штука, чтобы токен рос, его нужно покупать. Да, его нужно, чтобы его покупали, нужно расти как комьюнити. Если мы все продаем, и цена падает, ну, оно так работает. Правильно? Но параллельно это значит, что очень много людей, они получили профит от своего инвестиции. Уже. Еще вопрос такой. Не кажется ли вам, что процент, который мы получаем за стейкинг лифта, невероятно маленький, при том, что период стейкинга довольно-таки длинный? Uh, я дам формальный ответ, то есть тут смотря с какой uh, IDO-площадкой ты сравниваешь. Если посмотреть на полка стартеры и DAO-мейкеры, uh, проценты конкурентоспособные с ними. И это двусторонняя штука, нод. Например, вот uh, скажем, я делаю, мы делаем не 2%, а 20%. Звучит круто? Uh, вопрос во времени. Потому что 20% вознаграждения – это еще и 20% инфляции. А 20% инфляции – это значит, что токен гарантированно, даже если никто не будет там ничего делать, будет на 20% менее ценный э, каждый год. Поэтому мы считаем, что хоть мы и даем более маленький процент, этот процент э, – это всего лишь бонус в сравнении с возможностью участвовать э, на, на ранних стадиях э, в проектах и в различных промо-программах и в вознаграждениях для комиссий. Вот какая-то такая философия Еще вопрос про э, постоянное списание комиссий э, – нами, да, партнерами простыми теми действиями, ну, то есть в тех действиях, которые вызваны не нашей инициативой, а вызваны изменениями в проекте, которые идут от руководства. То есть, например, Дейзи трансформировать в аплифт, потом аплифт там с... С... кинуть Стронлинка в MetaMask. Все это как бы заставляет и потратить время на скачивание Метамаска, и оплатить газ да, там в BNB или в BUSD, я уже не помню. Не, ну, ну, не, не кажется ли руководству, что сообщество должно за, ну, как бы за это, во-первых, озвучить извинение, большое глобальное, за то, что вообще вы нас всех в это как бы погрузили, а во-вторых, нам что-то начислить дополнительно, потому что в чатах на земле Происходит просто ненависть и очень много хейта из-за этого. Я уж не говорю о том, что 80% людей в проекте вообще не, не MLM-лидеры. Они, ну, и как бы, и даже не разбираются достаточно в крипте, чтобы метамаску устанавливать. То есть это очень-очень большая, сложная задача, за которую еще приходится нам платить. Не кажется ли руководству, что надо нам что-то подкинуть, подарить, как-то нас облизать, сообщество? Потому что внизу хейта очень много. Ну, тут это на самом деле риторический вопрос, это не вопрос, это эм, сильное э, мнение на определенный счет. Эм, я могу сказать про философию, почему это, как это способ, э, это путь, который был, был принят для аплифта. И вот как-то так. Эм, значит, аплифт ⁇ это свой проект это IDEO Launchpad, что как бы ничего не имеет и не должен иметь просто общего с там, другими проектами, в которых там, мы все участвовали, и участвовали мы во многих не так проектах, и промо, и так далее. И чтобы проект как IDEO Launchpad был успешный. Он он не может, он просто не может быть на троне, Если, хочется или не хочется. Почему? Потому что, как, как мы видим сейчас, почему это успешно. Потому что а, трон обходится очень-очень дорого. Транзакции там а, порядка в 10 раз дороже. А, б. Экосистема трона и приложения на троне, с которыми можно работать, тоже не раз следующее это то, что партнерство они не, не делают. Там просто ребята, которые в своей тусовке они это все не делают. Поэтому как бы решение переходить на chain, который современный, это техническое решение, которое, которое под собой подразумевает собственно, уменьшить те фи, которые все платят, перейти на новый уровень, на новую экосистему, в которой возможен долгосрочный рост. И очень много проектов в будущем, я уверен, ну, просто все меньше и меньше будут на троне, если трон не сделает уверенный шаг. Вот. А... А бриджи и вот это все, это как бы последствия того, что из неразвивающейся экосистемы нужно бежать. Потому что, как, как вы представляете, очень тяжело уговорить проект, делать какие-то э, вещи на троне, э, современный проект. То есть приходят стартапы, приходят современные ребята, и мы будем рассказывать, как вот эту вот всю штуку делать через трон. Хорошо. А если они запускаются не на троне, а запускаются на другой сети? Они говорят, а мы хотим запуститься на там, э, эфире, например. Что мы тогда им скажем? Хорошо, мы можем там что-то сделать на троне и что-то сделать на эфире. Но тогда, так или иначе, комьюнити все равно нужно будет использовать метамаск, всему этого учиться, учиться бридживанию. Поэтому тут как ни крути, оно всегда идет к одному и тому же набору действий. Более того, то, что люди платят за обриджевание, это э, не то, что мы забираем себе в карман. Это дорогой фи Tron Network. И я не вижу, чтобы хоть один DeFi проект, например, компенсировал фи, который взимает эфир. Я понял, спасибо. У меня пока вопросы кончились. Спасибо. Классные вопросы, кстати, очень э, актуальные. Я думаю, что у нас еще есть вопросы от Андрея. Андрей? Да, здравствуйте. Меня слышно? Да. Да-да. Здравствуйте. Вопрос обратно к Алексею. По поводу площадки аплифт. Хочу рассказать там определенную ситуацию, которая произошла лично у меня. И мне пришлось поменять MetaMask, потому что где-то я, наверное, засветился. У меня взломали MetaMask, вывели мои оплифты, которые я вытянул с Дейзи токенов. В данный момент я там докупил. И какая ситуация? Я докупал раз ну, небольшими там условно количеством разными транзакциями и добавлял. И там добавил а, до в данный момент там до двух с тысяч апликтов, но ни одной транзакции а разными транзакциями. И получается у меня там, допустим, если брать а, более двух с тысяч апликтов, но при этом а, за стейтинг показывает там один процентов, хотя я все Транзакции делал там на 3 года, да. Ну, стейкинг, соответственно, а почему не показывает процент, если брать там оптимальный процент 4% при моей сумме, да, должно показывать на 3 года, показывает а, при этом 1 или 5 проценту. При этом показывает 1,86%. Это раз, так бы не, не сильно проблемный вопрос, но тем не менее, хотелось бы узнать, почти, может, просто неправильно показывать или. Можно вы вы вынуть из стейкинга и сделать это одной транзакцией, чтобы оно как бы было. Я, я вот это хотел бы понять и, соответственно, увеличить безопасность какого рода, чтобы просто так, когда я нажал унстейк, чтобы оно не вы не вынуло, а попросило у меня там подтвердить мою личность. Значит, понятно, что там где-то я в интернете а, свои там, то ли ключи, то ли э, кто потерял, ну где-то, где -то, то ли меня взломали на компьютере Что мои облисты вывели в платятки, мне приходится создавать новый копилек Но тем не менее, просьба увеличить безопасность, чтобы действительно мог вывести только я Все, а спасибо. Тут, э, спасибо, Андрей Насчет безопасности я скажу фундаментальную проблему Вот э, у тебя кто-то украл приватный ключ и на самом деле тут уже безопасность никак не, не поправить. Потому что даже если мы, скажем, сделаем проверку на identity в анстейке, вот как только ты анстейкнешь, в ту же секунду человек, у которого есть твой ключ, он будет владеть всеми твоими деньгами. Да, поэтому, к сожалению, это не решает проблему. Тут, ну. Это такая штука крипта, так как тут никто не управляет этими ключами, и как только он засветится, все, пиши, пропало. Это отвечает на последний вопрос насчет стейков и бустеров и процентов. Значит, нужно понимать, что там, когда ты видишь 4% или 5%, это не тот APR, это всего лишь множитель существующего APR. То есть, скажем, если APR, к примеру, 1%, а множитель у тебя 10%, ты будешь получать 1,1%. Но с чем я согласен, и, кстати, эта штука этой недели, Андрей. Ты можешь посмотреть Unstake, и сейчас там уже начал показываться reward, который ты получил, и в скором времени там начнет показываться еще и APR, учитывая твои бустеры. Да, я понял. Я посмотрел, сейчас показывают, раньше показывал вообще, руке, 4%, потом 1%, сейчас показывают а 1, я, я, кстати, я, я скажу, как это работает. Почему, от чего зависит IPR? У нас есть фиксированная эмиссия, которую можно посмотреть в разделе Токиномики в документации. Там, сколько это там эмитится, и еще часть зарезервирована под liquidity mining. Угу. И так как у нас есть график, сколько времени оно будет имититься, там, по-моему, рассчитано на 6 лет, мы просто как бы имитим то, что мы пообещали. Но дальше есть как бы вот этот вот пирог, что является нашим стейкингом. И чем больше людей как бы откусывают, ну, становится делить часть этого пирога, тем. Тем, больше, тем, тем меньше вознаграждение, потому что его нужно делить между большим количеством людей. И так работают, собственно, все проекты в крипте. Это не что-то, что мы придумали и только мы сделали, а никто такое не делает. Это как бы то, как оно везде работает. Ну, я, я понял. Отлично. В принципе, я не то, чтобы такие-то эти процессы нужно было понимание, потому что у самого есть сообщество. Они, может быть, ну, большое небольшое, но тем не менее, люди задают вопросы, и для того чтобы им квалифицированно ответить, именно поэтому и задавал этот вопрос. Вот. Но то, что разными транзакциями, оно, тем не менее, все суммируется. Ну, то есть, если ссылки одни и те же, ты вводишь, там, блокировки вот или токенов, допустим, на три года, то оно а, не влияет, что я сегодня 100 токенов добавил листов, а завтра 10, а, они все суммируются в одну и. Right it, it uh, right. да. да, то есть история, вопрос, почему разные транзакции да? Потому что к разным количествам применяются разные бонусы Например, если ты там, 100 долларов закроешь на сколько-то там месяцев У него будет один дополнительный бонус Если ты те же 100 долларов закроешь на больше времени Это будет другой дополнительный бонус Поэтому их нужно структурно разделять То есть это все нельзя положить в одну кучу Потому что как бы бонусы разные но в целом бонус будет применяться правильно, и когда ты будешь выходить, он будет рассчитываться в контексте вот этого одного вклада. Ну, я понял, благодарю за ответ. У меня больше вопросов нет. Спасибо за вопрос. Возможно, есть еще какие-то вопросы, поднимайте руки, э, готовы отвечать. Мы давно должны были на многие эти вопросы ответить. Есть вопрос? Да-да-да. Я вроде пригласил. Выступить, может кто-то. Там нужно э, га Гаукар. А нужно да. появилась сверху зеленая панелька. Нужно на нее нажать и принять приглашение. Да, супер. Слышно меня? Да, да. Эй, алло. Да, слышно. Привет. Привет. У меня такой вопрос, я, правда, вас не слышу. Меня слышно? Да. Ага. Как, какой срок стейкинга Дейзи на Аплифт? Есть определенный срок окончания времени? Имеется в виду обмена. Да, да? обмена. Нету. Нету в любое время могут люди э -э да. обменять. Да, да. Ага. А стейкать? И стейкать. Да, то есть как только обменяют, они могут стейкать, анстейкать, согласно тому, что они и решают. Время, да? Да. И, да, то есть э -э в, лю в любое время всегда. А, все, спасибо, вопроса нет. И, и стейкинг, то есть это история, которая не исчезает, э, идея в том, что просто временно э, закрываются токены, и по мере привлечения новых людей все больше и больше токенов покупается и стейкается, и все, то есть мы эти токены не трогаем, в конце периода они доступны, это обычная такая, как бы, э, угу. подписка. А, хорошо, спасибо. Спасибо. Я думаю, по вопросам, я, я не вижу рук, я хотел э, сказать большое спасибо всем, кто пришли, и отдельно э, большое спасибо э, Алиберту, это очень важный шаг, потому что, вот видишь, вчера ты написал, ничего не было, и сегодня мы списались, у нас уже там есть русские группы, русские комьюнити, э, мы делаем русские кол. Да, и это как бы шаг для понимания, шаг для роста и э, шаг для всего дальше. Спасибо большое. Видно, технические неполадки. Да, тогда все закругляемся и бежим работать спасибо всем спасибо большое спасибо спасибо